Всем привет, ребят! С вами Суперсоник, и мы сегодня будем продолжать проходить игру метро Исход. Давайте уже пойдем э, к верстаку и это сделаем это ашот, чтобы у нас получился дрэбаш. Согласен. Хорошо, но он не передняет Ладно, ну, окей, давайте да, это Хорошо, что ты сделаем Да, что я из вас с Сделаю снова настоящую армию В общем, у меня все Похвастался, не буду больше отвлекать Тебе уже полковник, Слав Да, что-то, что-то что курить, пожалуйста Ну, это дело Да, Кстати, ребят, я еще там смотрел несколько видео про метроиску. Привет, Мишка. Заходи, Артём, Давайте Артём. тоже устроим что-нибудь. Да, как Ладно, давайте же все-таки давайте же все попробуем поиграть. Ну это. И поиграть выполним это следующий уровень. цели нашего долгого путешествия к правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребят... Ребята, если что, это магнит. Магнитился у меня. Синий. Вау, как красиво. Дретина, что у вас впереди? Прием. Другом все заброшено, но путь в норме. Прием. Добро. Я разберемся. О, это как дробовик. Прием. Мы ведь добрались. Добрались, понимаете? Да. шли мы к этой цели не неделю, не месяц, 20 лет же. целую жизнь. И она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Наше путешествие почти закончено. Теперь нам предстоит сводить полковника Меникова для доклада правительству. мы там потом всех <сех> обезвредим <сех> так точно <сех> да я уже давно давно начал противогаз вы показывай мне эту кожу докладывать так без меня может это... ладно давай с нами <сех> а то всю проешь все отлично Ермак! Стоп! Машина! Отлично! А где князь? За ясно. Так, давай На шесть его, походу, будет. Мы уже ближе к цели Так, фильтр нас за Мы уцели. это дрянское место, число. мы что ехали вообще. Да крест, расслабься. Мы, Да нету там никого внутри. Смотрите. Конечно, ну тут как думал. Ух ты! А <звы> кто совсем толщий ворот? А чего у них тут пусто так? Ни огневых точек, ни поджелей. Часовых даже нет. А зачем это все? Ядерная боеголовка и данинцева. Не знаю. План дочка. Куда бы прибраться. Ну посмотрим. Я тут Нечего нам всем на доклад ловиться. Оставайтесь, слушайте. Блин, шо она делала? Вот тоже заинтересовывайтесь. Ну, no, no, no. Конечно, с Нас поймали походу. Блин, посадили. ё -моё. А это кто еще такой? О, ребята а это. О, ребят, цели... а вот этот вот uh, министр, похоже, это, на 12, медика 12, из Тимфор Пресс-20, согласитесь. Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам верховный уже ждут вас на ужин. Ты чё, дурак, что ли? Какой к чёрту ужин? Ты что издеваешься, как? Соткнись, доктор Гава. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Твои руки мне разреши! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Ага, а ты как думал? Я не у Кто не выгрыта? Тёма, полегче, блин. С вами закончим. Он наверняка не станет упорствовать. Конечно не стану. Скорош, рад был познакомиться, Яков, начинайте. Я ведь тебя с того света достану. Очень может быть полковник, я вполне могу вами подавиться, а пока разрешите ну, да я вас зубами рвать буду. Мельник, это твоя судьба потом будет плохая. А ты что смотришь? О, наши пришли! сам пришел на помощь идиот пришел на помощь отлично Годягжимся, все нормально. Ну и где они? Так. Сдавайтесь, мы непобедимые. На. На. Блин, да Траваш сильнее бьет. Поэтому лучше возьму Ашот. Дяденька Ашот, помогай. На. Есть. Есть. Да сколько их там? Ну их тут еще? Обалдеть. Так, Калаш. На. на, на, на. Скорее, они гинут. 57 патронов. А тут... О, патроны для драгобаша неплохо. А выход все быстро. Вы все сдохнуть сейчас. Но да здесь, походу, у нас обманули. Это не какой-то ковчег и не Иман там. Это предатели не больше 10 минут, так что придется расстелиться Перефильтровентиляционную, генераторный зал и склады Идет со мной в командный центр А я? Артем, на тебе казармы и медблок Так Так точно! Надо тут все смотреть Так, новая заметка, отлично. Да блин, в каком еще темпе, да? А, ладно. Чпок. Что за брит? тут? Блин, где это? Походу я туда не попаду. Там должен быть где-то зарядник такой вот. Это, блин, где это? А, вот он где. Нахватит того лети, да. Ладно, пролезть. Так, оглушить я его смогу. Так тихо с попухом катан. потише. Так, вот да ладно. Тихо, не будь чи. Будь канись. Тихо. Я тебя сейчас сам погуду, кроме меня. И тебя тоже. Ну, давай. А! Ты как-то... Да. Отлично. Так, надо свет отключить, чтобы меня тут не заметили. Отлично, этот подойдет, в принципе. Ладно, давайте здесь посмотрим, что у нас тут есть, так. Поголезем, ничего. Там что заметка будет. <говорит> О, еще одна заметочка. <говорит> <говорит> <говорит> О, еще есть ящик. пролезаем Попробуем. Вот сюда пойти. Если там это будет еще вход один, то пойдем сюда. Блин, там еще наш письмо А, тихо-тихо-тихо, успокуха, Здесь нету ничего. Вот заменить. Так, надо пролезть тогда. Там мышь. Попробуем через торец выйти. что-то. А. Это что? А, понял. Все. Ну что? я весь кровавленный как бык ну давай заметка отлично а, тихо блин почему их нельзя душить да может они слишком а... слишком сильные для того чтобы их не душить. Unsun Oh-ha Days of rainforest Мы принципе Эй, стой! Ой. А, а вс, сдох Так, рычаг Аптивику, али, отлично! Сюда идти или куда? Писай сюда! Так ё ломана, Это кто еще такой? Коктейль Молодого! Да кто еще такой так? там мы здесь просто пока окей? Окей, пацаны, ты сам напасился тогда. Получай! Ай! Ай, блин, ну все, хана тебя тогда. Ааа! Ah. Блин, ну почему? Ай! А. Иди. Вот. А? Тогда план Ты давай там не нападай Так, тихо, тихо, тихо Где? О, вот это да! Ха-ха! Ладно, ребят, давайте это возьмем, что ли, калаш, а... тихак. Блин, куда я пошел-то? Пускай этот возьму. как это? Калаш взять. А, калаш, Он здесь останется. Я тебя не забуду, пока там. Ладно, хотя бы этот гонк ранен. Что, я Ань. <связывая> да, я его. Ай. Татьяна, зачем? А, ладно. Да. <связывая> Артем, я знала. Сзади. Ты что, дурак что ли? Министр Зихагов, просто спокойно поговорим. Ленис, гоу спокойно, гоу поспокойне, Спокойно, братан. Аня, убивай его, давай просто спокойно с ним поговорим. Аня, зачем ты его убила? За что? Если бы ты это... У тебя уже будет плохая судьба, ты понимаешь? Идем, доложим полковнику. То есть твоему папе. Да, -мо, сколько вещи ты. Ну ты, чел, все равно матя, разгрышь в воду. Матя, матя, матя, матя, матя, матя, матя, матя. Давай, дышися. И блин, опять в Дневник офицером Я своими. Есть куда растереть. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. А же мразь как поразительно просто. И ведь, похоже, правда, врач был. Ну ничего. Посмотрим еще. Его-то мы точно пережили. Так что. Главник, а не в порядке. Ну и зачем ты это сделал, Мельник? Это же имеет твоя судьба. Я и повелся. пару лет после войны работы. Да внизу это штаб. Каспий один, центр связи. Еще в Новосибирске такой различий. Ну и что дальше делать-то? Открой себе. Именно что обошлось, Сереж. А если в следующий раз не обойдется? Это, конечно, да. Главное, что заложить нечто. В том тут дело, что нет. Но хотелось бы все время, что мне осталось, провести вот с вот, понятно? Уж больно я к нему привязалась. Под дневник офицера 3 Нет уж, ребята, вы сами наигрались Вы мясники Нехорошие люди. Да-да-да-да-да-да-да. Вс. Да, да, да, да, да, да. вс да, нормально, сейчас я зашитаю. Да. Так, да. В баллон стреляем. О, да. А, у тебя тоже такое оружие есть, прикольно. Давайте я их прикрою. Давайте я. Блин, ладно. Думае, да их тут целая куча. Я знаю, что им Как Гагри, гагри, ясно, чтобы не погасло. Вс ⁇ Найс. Несколько часов спустя у mm. Спутники Ой, князь связи. Несколько лет после войны он работал давайте что-то у нас на не придется Данные радиационные и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь А что если? Похожа, Но, теперь мы будем действовать осторожно. А, есть идеи Отлично. Ну, что, ждем, твое место, так, что там у нас? Каспий один. Значит, на Каспий едем. Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямонтао мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспий-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Если бы это министр бы их пощадил и не стал бы нас убивать, и он меня чуть не зашатал. Может быть и его бы взяли. Блин, как жарко. Да уж, приехали. Один песок кругом, и жара. Ах, хреново мне тут. Лето, солнце, жага. Лето, солнце, жага. Танцуй, да, да. Атём, машина! Какой еще барон? Тоже надо Анна, Дамир, вторая задача. Поиск воды и топлива. Сергер, поднимай бойцов. Готовимся к оборону. Скоро увидимся. Будьте осторожнее, хорошо? Окей. Okay. Артем, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Это уж точно. Машина нашла в поселок. Похоже, у них там пункт связи, а значит какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет, кстати. Когда будешь готов выдвигать. Ща выдвинемся. А твои Привет. Что делаешь? О, как всегда. Своей компоты. Ладно, еще посмотрим, что-то у нас. А, блин, вагон уже войти нельзя, ясно. О. Блин, классное место. А, давайте посмотрим на карте, что это за место. Ого, ничего себе местечко. Хорошее. Может быть, вагон получится уйти. На разведку собираешься? Глянь, пригодится Я тут отличную штуку сообразил сделать Вот вас что шариков, Ну? Да, груша, вкусная останется вот это мы это поставим это поставим катлинг гатлинг гатлинг в принципе это нормально но блин ладно давайте посмотрим что это у нас ладно ну, ребят, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, на следующем видео я отправляюсь в путешествие. Надо исследовать, что это за транспорт был. И всем пока.